Всем привет, вы на канале платформы для трейдинга АТАС. меня зовут Владислав Шевченко. Информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество. Поэтому в этом видео мы дадим советы трейдерам, которые недавно узнали об объемном анализе или первый раз о нем слышат сейчас. Далее расскажем, что такое биржевые объемы, какие бывают объемы, с помощью каких инструментов их можно анализировать. Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупок и продаж акций, фьючерсных контрактов или валюты за определенный период времени. Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред, значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме. Есть несколько особенностей биржевых объемов. Первое, как правило, в первые и последние часы торгов объемы выше, чем в другое время дня. Второе, накануне праздников объемы обычно сокращаются. И третье, в последние годы на рыночные объемы большое влияние оказывает высокочастотная торговля. На нее приходится более 50% всех сделок на американских биржах. Что такое тиковый объем? Тиковый объем на Форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок. Но в Атас под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в Атас строится согласно количеству тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Если вы изучаете объемный анализ, то наверняка сразу столкнетесь с вертикальными и горизонтальными объемами. Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в виде кистограммы под графиком. Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. В платформе ATAS горизонтальный объем можно увидеть, если подключить TPO и Profile, а вертикальный объем можно увидеть, загрузив индикатор Volume на график. Самыми популярными анализами биржевых объемов можно назвать следующие четыре. Первый ⁇ это Volume Spread Analysis или VSA. Второй ⁇ это кластерный анализ. Третий ⁇ анализ потока ордеров. И четвертый ⁇ это анализ профиля рынка. Volume Spread Analysis ⁇ это вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размер баров, их объем и положение закрытия бара. Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В описании к видео мы оставим ссылки на цикл статей, посвященных основным моделям ВСА. Верхняя гистограмма, которую вы сейчас видите на графике, красного и зеленого цвета, отображает вертикальные объемы, которые используют при анализе ВСА. Но также в АТАС недавно появился индикатор, облегчающий ВСА анализ. В описании к видео вы найдете ссылку на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттернами индикатора VSA Better Volume. Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают скелет каждого бара в режиме реального времени. Вы можете анализировать отдельно сделки покупателей или продавцов, суммарный объем, время, проведенное ценой в каждом кластере. Кроме визуального анализа можно использовать индикаторы, например, Maximum Levels или Cluster Search. Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Такие кластера формируют уровни, от которых часто отскакивает цена. Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов. Торговый стакан VATAS называется SmartDom и этот инструмент показывает одновременно лимитные ордера и проторгованный объем. Лента принтов называется Smart Tape. Она отображает сделки покупателей и продавцов и помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиций. Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения, но лимитные ордера не всегда исполняются. Иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем. Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стедлмайер. Он предлагал рассматривать движение цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движения. Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объем и время. С помощью профиля можно определить направление тренда по импульсам из объемов, а также развороты и важные уровни, на которые часто реагирует цена. Теперь вы знаете самые популярные инструменты объемного анализа в АТАС, а в описании к видео будет множество ссылок на другие статьи блога и видеоролики на нашем канале. Там вы найдете больше информации о том, как применить этот инструмент для улучшения ваших торговых показателей. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте палец вверх и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео и вебинары. И до встречи в следующих видео.